Одноклубники, всех приветствуем. Сейчас мы отправляем главный приз нашего розыгрыша. Это ПНД лодка длиной 3 метра отправляется в Вологодскую область, в город Красавина транспортной компании Артек нашему победителю Евгению Мужикову. Розыгрыш был честный, призы были всем высланы. Также водки можно заказать на нашем сайте books.club.ru либо в группе ВКонтакте «Мотобуксировщики Железная Собака. Букс Всем спасибо за просмотр. Пока! Участвуйте в наших честных розыгрышах.